Татьяна Шацких Азбука в загадках. Часть четвертая Принцесса леса Королева Мехак шикарный для согрева. Огнем сияет, как жартица лутовка рыжая Лисица Посреди густого леса Нет ни дома, ни навеса А в берлоге тесно ведь Вот и спит зимой Медведь Он тяжелый Небольшой, раздражительный и злой, Потому и одинок, Этот серый Погоняемый Погоняемый колотом, учиться в упрежи. Потом кратку щиплет целый день, Стройный северный